Сказкотерапия — это вид психологической помощи и психокоррекции. Сказкотерапия, мы привыкли думать, что это обычно используется для детей, но я хочу сказать, что это также используется и для взрослых. Мы все знаем, нам всем в детстве рассказывали сказки. И сказка всегда была средством передачи информации. И сказка — это то, с помощью чего передавалась из уст в уста передавалась информация от старшего поколения, младшего поколения. Мы все выросли вместе со сказкой. У каждого из нас есть любимая сказка. В зависимости от того, какая у нас любимая сказка, у нас формируется на жизненный сценарий. И придя во взрослом возрасте, например, на сказку-терапию, возможно, этот сценарий переписать, сочиняя свою собственную сказку. Казкотерапия помогает развивать свои творческие способности, помогает лучше осознавать то, что происходит с человеком, осознавать тот сценарий, по которому он живет. Также с помощью сказкотерапии можно придумать свою собственную сказку. Это может сделать не только ребенок, но и взрослый. Особенно полезно тем людям, которым сложно напрямую осознавать то, что с ним происходит. Сложно осознавать сценарий, по которым они живут. Поэтому сказкотерапия является также инструментом, с помощью которого можно скорректировать то, как живет человек, скорректировать его жизненный сценарий. переписав, например, сказку. Сказка также является и диагностикой того, как живет человек. Потому что у каждого из нас есть любимая сказка. Например, если человеку в детстве нравилась сказка Золушка, это означает, что вместе со сказкой человек усвоил интроекты. Например, то, что нужно много работать, и за это обязательно будет какое-то вознаграждение. Также на примере сказки можно понять, вообще по какому жизненному сценарию живет человек. На самом деле сказка формирует модель нашего поведения. В зависимости от того, какие нам нравились сказки, так мы и ведем себя во взрослой жизни, ведь в каждом из нас живет любимая сказка. Например, кому-то нравится сказка ⁇ Спящая красавица ⁇ кому-то ⁇ Золушка ⁇ кому-то ⁇ Белоснежка ⁇ И анализируя любимую сказку человека, можно многое сказать о нем.